Приветствую тебя, это Шамшурин и видео с ответом на вопрос. Такой вопрос. Вчера познакомился с тремя девушками и у одной взял телефон у блондинки, когда две другие отошли, хотя больше симпатизировала брюнетка. В итоге договорились все идти на стендап еще при знакомстве. Подрядился их забрать и поехать вместе всем. Как думаете, стоит ли идти на такую встречу или лучше слиться и взять телефон у брюнетки через блондинку как вариант? Думал взять друга, но никто не смог со мной поехать. И прежде чем я отвечу на этот вопрос, хочу сказать, что обязательно досмотри видео до конца, потому что там в конце ты увидишь отрывок живых подходов к реальным живым женщинам. Давненько такого не было. А теперь, собственно, мои комментарии по поводу этого вопроса. Во-первых, ты сразу себя обманул. Это почему я вообще этот вопрос рассматриваю, потому что он очень распространенный. Ключевой смысл видео, что мужчины вместо того, чтобы делать все очень просто и легко, естественно, как почистить зубы, сходить поесть, еще что-то, они вынуждены просто выдумать какие-то суперспектакли в тройном действии, в трех актах. То есть, во-первых, ты сам себя обманул. С самого начала, потому что взял телефон не у той женщины. Не хотел так делать, но сделал. Второе вытекает из первого, что когда ты берешь телефон у другой женщины, чтобы потом выйти там что-то на эту, какая-то супер-пупер стратегия, это тоже самообман. Третье. Договорились все пойти вместе на стендап. У меня к тебе такой вопрос, ну и к людям, которые попали в подобные ситуации. А зачем? Для чего тебе весь этот коллективный цирк? Ты понимаешь, что там тебе придется их всех выгуливать, ну для кого это важно, кто там скупой, скажем, за всех платить, всех развлекать и так далее. Ты понимаешь, что там, при том, что вас будет несколько человек, и при том, что это будет какое-то массовое мероприятие, помимо всего прочего, тебе будет сложнее сблизиться со своей девушкой, потому что для того, чтобы сближаться, всегда нужна какая-то относительно интимная обстановка. Ты понимаешь, что возможно ее подруги и возможно, что даже и она сама, это зависит от того, насколько ты по-настоящему заинтересовал и что за черты человеческие у этой девушки. Ты понимаешь, что они тебя начинают интерпретировать сразу же не тем образом, как тебе хотелось бы. То есть они не рассматривают тебя, поверь мне, как мужчину самца, как какого-то претендента на руку и сердце, там ногу и печень, желудок и ухо. Они тебя рассматривают как потенциального спонсора, какого-то дружка, который будет их развлекать, таксиста, водителя и так далее. И кто в этом виноват, потом ты скажешь, почему они так меня воспринимают. Ты сам исключительно в этом виноват. И далее, ты же сам подрядился их подвести, там куда-то увезти и развлечь. Почему бы им не, не вписаться в это? Конечно, это халява. То есть тебе довезут, привезут, накормят, напоят, купят билет. Отлично, но я тебе так скажу, что если бы с той стороны оказалась порядочная девушка какая-то хотя бы из них, неважно, та, которая тебе нравится, та, у которой ты взял телефон, э -а, и если бы она была заинтересована в тебе по-настоящему, то возможно, что она бы подумала, а нахрен тебе вообще вот там сейчас вкладываться, инвестировать в них, да и плюс мои подруги, они потенциальные конкурентки. Ну я бы на ее месте честно сказал, слушай, ну либо мы все заплатим сами и сами туда приедем, не переживай, просто давай вместе пойдем. Тем самым бы я бы еще показал с ее стороны искреннее отношение к тебе с заботой. Либо вообще бы сказал, давай просто попьем чай. Я бы на ее стороне, на ее месте, с ее стороны проявил бы вот такой вот намек, такую инициативу. Далее ты спрашиваешь, как думаете, стоит ли? Раз ты так спрашиваешь, значит у тебя уже есть четкое ощущение того, что ну не стоит. Значит ты уже понимаешь, что эта херня тебе не нравится. Потому что если бы тебя все устраивало... Да ты бы никогда даже об этом не подумал, стоит или не стоит, ты бы просто сделал. Вот. А спрашиваешь ты, потому что ты не смог сделать по-другому, сам себя затащил в какое-то болото, а теперь вот будешь думать, как из него спастись. Далее ты пишешь, лучше слиться, взять телефон брюнетки через блондинку. А кто тебе сказал, что у тебя это вообще получится? И как ты собираешься это делать? То есть, если ты понравился вот этой девушке-блондинке, то она вряд ли будет тебе давать ее телефон. Во-вторых, если ты сольешься, а вы уже договорились, возможно, что они все, в том числе и твоя желанная брюнетка, подумают, что ты пустослов. И, соответственно, сделают от тебя такие же выводы. Взять друга, да, то есть тоже такое странное отношение к другу. Если другу девушки понравились, там ты показал фотки, он говорит, о, супер, хочу, да, отлично. А если, например, они явно не привлекательные, то есть ты считаешь, что еще имеешь право эксплуатировать своего друга для того, чтобы он сидел, развлекал, каких-то непривлекательных женщин, только для того, чтобы тебе досталась какая-то там привлекательная. А сейчас я тебе скажу, как надо было сделать, а это все очень просто. А надо было сделать так, надо было просто отвести в сторону понравившуюся тебе девушку, в данном случае брюнетку, Сказать, слушай, давай на минутку отойдем, я тебе пару слов скажу, взять ее за локоток и отвести в сторону. Никаких проблем не было бы здесь, если бы до этого ты нормально общался и ее заинтересовал. Там ты поворачиваешь ее спиной к своим подругам, подальше отводишь метров на 10. Там уже заинтересовываешь, берешь телефон, говоришь, слушай, я хочу с тобой один на один пообщаться. И даже если бы она сама предложила, сказала, слушай, нет, пойдем лучше на стендап, ты говоришь, нет, я хочу пообщаться вместе с тобой. Как бы на стендап мы с тобой еще сходим. Ты можешь сказать, подружками, я тебя приглашаю посидеть в кафешке, поболтать. Если она будет настаивать, можно сказать, слушай, я не люблю групповой секс. Но проблема большинства мужчин, и твоя в том числе в том, что э, эту фразу даже произнести многим из вас просто ну нереально тяжело. Хотя что такого? То есть ты боишься, что она там подумает, что тебе от нее нужен секс. Да, тебе нужен от нее секс, потому что если это будет твоя жена, тебе все равно так или иначе на первых порах нужен будет секс. Но этой фразой ты бы что сделал? Ты бы, как бы закинул такую смелую удочку, что про кекс. Второе, ты бы обозначил, что действительно ты хочешь общаться с ней вдвоем. И третье, ты показываешь, что ты хочешь общаться на своих условиях. То есть либо так, либо никак. Но всего этого ты не сделал. То есть ты решил заморочиться, как и делают многие мужчины, только по причине того, что у тебя, как и у большинства мужчин, до сих пор в голове есть сильный страх отказа. И это сильнейшая боль и проблема 99% мужчин. Это просто обязательно необходимо вылечить. То есть вы даже не думаете о последствиях. То есть нормального успешного мужчину всегда отличает такое качество, как дальновидность и прогнозирование возможных последствий в той или иной ситуации. Когда у тебя есть сильный страх отказа, из-за которого ты ничего не делаешь или там вытворяешь вот такие вот какие-то супер-пупер акции, вместо того, чтобы прямо подойти и сказать, ты думаешь, ну как бы ладно, в крайнем случае останусь без кекса, есть еще порно, есть еще какая-нибудь подружка, там скорая помощь и так далее. Нет, это гораздо трагичнее, чем ты себе можешь подумать и представить, потому что страх отказа непосредственно влияет на... Твою позицию сверху, и в данном случае позицию снизу, которая сильно проявляется в общении. Ты, во-первых, лишаешь себя выбора, во-вторых, общаясь с позицией снизу, из страха сделать что-то лишнее, ты автоматически идентифицируешься женщиной как будущий каблук. Нормальная женщина не захочет быть рядом с таким мужчиной, все остальные скажут «здорово, иди-ка сюда». Вот. И кончится это тем, что через год ты себя обнаружишь в отношениях с этой женщиной в статусе лютого каблука и имущества этой женщины. А если у тебя еще будут дети, там, как там, квартиры и прочее, вам придется делить детей, квартиры, машины и прочее, прочее, прочее, и дети останутся без отца. Если подумать, к чему может привести твой долбанный страх отказа, с которым ты продолжаешь ничего не делать, последствия гораздо ужаснее, чем просто отсутствие кексов в твоей жизни. Поэтому здесь есть все шансы у тебя, то, что ты будешь так подбирать тех, которые попались тебе по течению, а не выбирать, и рискуешь создать отношения с женщиной, которая тебе не нравится, которая тебя не уважает на ее условиях. Это очень печально. Вот так вот, казалось бы, да, обычный страх отказа и к каким жесточайшим последствиям он может тебя привести. А теперь, почему мужчина все усложняет, да, потому что он просто не знает, что можно делать все гораздо проще. И мужчины думают так, если при подругах подойти, да, тебе, бы, возможно, кажется, что другим будет обидно. Ты же уже всем должен, всем обязан. То есть, только начав общаться с женщиной, ты уже должен туда отнести дары, ты должен жениться. Ты просто должен по определению. Неудобно перед ними. То есть, с чего вообще ты решил, что ты всем этим женщинам чем-то обязан? Ты даже можешь сказать, что вот ты мне понравилась, а ты не очень. И ничего страшного в этом не будет. Я даже рекомендую тебе так прокачаться. И это всего лишь э, плоды и следствия того социального программирования, которому ты сильно подвержен, с которым ты так ничего и не делаешь до сих пор. Далее, если отвести ее в сторону, то э, это же наглость и бесцеремонность. В смысле? То есть, когда ты говоришь женщине, которая тебе понравилась, я хочу с тобой пообщаться наедине, возможно, ты ее потенциальный муж, потенциальный возлюбленный, и ты ее отводишь в сторону. В каком месте это наглость и бесцеремонность? Когда ты этого не делаешь, это показатель твоих пенопластовых яичек. Но никак никогда ты это делаешь, показатель это наглости и бесцеремонности. Здесь ты хочешь только хорошего, у тебя туда хорошие намерения, Поэтому ни о какой наглости и бесцеремонности речи не идет. Плюс, женщинам нужно, чтобы мужчина был в хорошем смысле слова наглый. Далее, если я даже ее отведу, то подруги будут смотреть, смеяться, как-то оценивать там, и угорать, если у меня что-то не получится. Если это нормальные подруги, то они только порадуются за нее. Если они будут смеяться и все прочее, ты можешь ей в моменте указать, смотри, на самом деле твои подруженцы и такие себе. То есть они относятся к тебе не очень, потому что они сейчас... Э, решаются вопрос твоего личного счастья. Да, они в этот момент э, ведут себя неподобающим образом. Плюс, если ты увидишь, что у нее такие подруги, значит, скорее всего, она такая же и сама. И самое главное, не будет этого. Не надо себя возомнить... Э, победителем битвы экстрасенсов? Откуда ты знаешь, как там будут реагировать ее подруги? Ее подругам насрать на то, что там происходит, потому что у каждого человека свои проблемы. По сути дела, самый худший вариант, который мог произойти или произошел, это тот, который ты выбрал или тот, который выбирают другие мужчины, которые смотрят сейчас это видео. Вместо того, чтобы все просто сделать быстро, легко и ну, естественно, вы выдумываете невероятные спектакли для того, чтобы получить хоть какой-то там псевдорезультат. Причем эти спектакли, они не основаны ни на чем. Вот эти доводы, почему вы так все усложняете и заморачиваетесь, ни один из этих доводов не имеет под собой какой-то твердой основы. И весь вопрос, по сути, только в страхе отказа. Для того, чтобы первично начать от него избавляться, тебе помогут такие самые простые легкие упражнения, как привет и привет-комплимент. Для чего они? Для того, чтобы довести э, до автоматизма э, такой вот момент, что увидел, понравилось, подошел, начал общаться. Понравилась девушка, если бы у тебя не было этого страха, отказа и кучи всяких других тараканов, ты бы подошел, сказал, слушай, ты мне нравишься, ты бы ее сразу отвел от подруг, там пообщался и вообще не пришлось бы вписываться вот в эту ахинею, в эту авантюру э, в виде похода на стендап. И сейчас я покажу тебе небольшой отрывок из моего нового тренинга «15 шагов», который я сделал для того, чтобы каждый мужчина мог легко, в комфортном для себя ритме, в виде примеров, научиться знакомиться эффективно и комфортно и расслабленно себя чувствовать с самыми красивыми девушками. Результат ты почувствуешь буквально после выполнения уже первых нескольких упражнений. Это легко, но чисто теорией ты с места не сдвинешься, это уже давно понятно. Это максимально комфортная практика. Здесь а, я тебе покажу отрывок а, того, как а, делаются вот эти 50 приветов, привет, комплименты и так далее. Это легко и очень даже легко. Привет. Очень классно выглядит. Все говорят. Спасибо, спасибо. Говорят. Ну и хорошо. Спасибо. Да, смотрите, ребят, не надо ждать, оттуда сверхпраздничной реакции. Нам не надо завышенных ожиданий. То есть ожиданий. там не будет каждый раз на вас какое-то такое... Да. Тем более это зависит от менталитета, от страны еще от много чего и чего чего и от места, и от города. Да, но где-то вам будут улыбаться и говорить спасибо, вы тоже там. Где-то будут просто молча идти вот так. Кто-то вообще ничего никак не отреагирует. Кто-то будет кивать, говорит спасибо. Ну так, знаете, как будто как ни в чем не бывало. То есть не надо ждать оттуда суперпозитивной реакции. Вообще ни в каких упражнениях. Ваша задача сейчас сделать, что будет в ответ, ну и чтобы вы были убеждены в том, что вас гарантированно слышат. Что будет в ответ, это уже будет абсолютно разная реакция. Вася, вот она в То телефоне как ва, раз. Да. Смотри, давай вы покажем. Понимать, она должна понимать, что вы обратились к ней. Да, вон сидят две девушки с телефона. Привет. У тебя очень крутые рваные шорты. Спасибо. Ну, в основном, реакция позитивная. Вы можете, если девушка разговаривает по телефону, либо вот так, либо сказать, отвлекись на секундочку, это важно, это важно, это хорошая фраза. Давай, Саня. Там такая Саня. У тебя микроб. Привет. У тебя очень классная поход. А? English, in uh, You look very well. So uh, also, can I ask you some uh, gets cold, gets in here? Uh, oh. Еще разок. Как видишь, бывает и такое, но в таких случаях, конечно, неплохо бы знать какой-то иностранный язык, например, английский. А как вылечить этот самый страх отказа? Только через взаимодействие с женщиной, через практическое взаимодействие. Как начать взаимодействовать? Нужно начать с самого простого и по нарастающей. Именно поэтому тренинг «15 шагов», который создан для того, чтобы каждый человек любого возраста, любого статуса, любого положения в любой точке мира мог внедрить в себя вот эти какие-то техники и спокойно, легко общаться. И себя втащить вот в этот ритм, в этот процесс легкого, комфортного общения с девушками. В этом тренинге есть все для того, чтобы ты комфортно и легко общался с девушками уже через неделю. Представь, просто неделя, буквально полчаса в день и результат не заставит себя ждать. Ссылка здесь под видео. С 25 по 28 вот продажи по э, скидочной цене. Обязательно успей и увидимся там.